Всем привет друзья, я хочу вам показать, что я буду сегодня делать, пока я мою леду. Потому что два дня не мытая, вот сейчас я ее протру, хорошенько промою и буду готовить кушать. Вот. Чистота, порядок всегда надо, особенно на кухне короче занесла морковь капусту нынче я не не закрутила, это на соленье у меня так осталось, я ее сейчас очищу и буду тушить эту морковь я буду а, через терку пропущу так, картошку сегодня будет вчера Света мне подсказала меню я говорю, что готовила, ну-ка а, не готовила, а делись, говорю что будешь делать ай, как делаешь вот она сказала картошку, толчонку делаю, говорит. И ребра с капусты тушу. Вот я сегодня буду тушить капусту. И толчонку сделаю. У меня такое очень видос, особенно капусту и картошку. Это за милую душу. Картошку начистила. Сейчас я вам покажу. Так. Протерла. Протерла, протерла. Это плита мамина мамульки моей хорошая плита мне очень нравится и и, и. сейчас покажу так вот картошку начистила ребра приготовила приготовила чеснок. У меня Люда спрашивала чеснок. Вот это на продажу. Она сказала, все возьму. Чуть-чуть оставила себе. Ну, кушать. Ну, как еще? Ну, для нашей семьи. И все. Сейчас нарежу. Почитаю, насколько, на какую сумму. Она сказала, все возьму. Так что, надо будет сегодня отнести ей, позвонить. Они чеснок очень любят. Так что, вот так вот, друзья. После я вам покажу Какую, какую вкусняху я буду сегодня готовить. Ну вот я ребра разрубила. Поставила на жарку. Пускай прожаривается. И сейчас лук, морковь через все рачку. И капусту Вкусняха будет сегодня. Вот картофельку поставила еще. Так, ну что, друзья, нарезала я в лучок, потерла морковку. Картошка у нас нет, почти сварилась. А? Ну, да, сварилась сейчас. Вот толжелку сделаю. Мясо, Масло жарю. И еще жарю, поджариваю, Очень вкусные были поджаренные реброчки. Будет такие они аппетитные. М -м -м -м, Сейчас я сюда аутёк с морковкой подкарю тоже, вот томат, сюда же добавлю и даже кусок положила, но вот, не мешать не могу, не И все короче, поджарить. Сейчас вот это вот. поджарить. Поджарить хорошо. Идет у нас дедушки офицерные. Короче, закинула лук. Потом сверху морковь. Сделала такую, как подушку И закрываю сейчас. Пускай самый сок нам питает. Очень смачно будет. Лук прилила. Так, тем временем я сейчас быстренько кап, э, капусту на хорошо а после я картошку натолщу. Ну что, друзья, вот сделала я толчоночку, картошку. Э, сейчас дворинку буду кормить. И нашинковала капусту. Ложку еще. Ложку еще. Так, переставила подруги на другую комфортку, так как она здесь сильнее. Сейчас буду скушить капусту. Всё поджарилось, хорошо протушилась, она по тебе. Теперь добавим сейчас, поставлю сейчас камеру, чтобы удобнее было. И добавим капусту. Капуста у меня большая. Качун, качан большой. Качан большой. Ну, в принципе, ничего страшного. Она. В два раза меньше будет ее и закроем тушиться но прежде чем закрыть нам надо будет посолить так как я ее еще не солила ни мяса ничего чтобы она поджарилась хорошо и добавить воды спасибо Света что ты сказала дала мне меню на сегодня, как говорится. Это вам я вчера написала в комментариях. Я говорю, давайте делитесь. Она сказала. А мы как раз такую леду очень любим. Которая она поделилась. И капусту, и картошку, и мясо. Так, чуть побольше надо, потому что у нас там мясо. Перец не буду добавлять, так как ледяшки будут кушать. Так, добавим а воды совсем чуть, ну, с пол-литра, наверное, добавим сейчас. С пол-литра, пускай оно тушится. И оставим вот такой средний огонь. Он сильный. После посмотрю, надо ли включить насильный огонь. Ну, все А я почти его на включила. Так горячая такая. Ну, руки берут Все, тушим, друзья, тушим. А тем временем я сейчас дариночку накормлю, потому что она проснулась, она хочет покушать. Так, ну все, друзья, я думаю, наверное, готова наша капусточка. Хорошо потушилась. Вы не представляете, какой запах стоит, обалденный. он даже косточки от мяса отделились. Тушила на сильном огне. Я думаю, наверное, еще надо будет эту воду, чтобы она испарилась, чтобы жидкости не было. чуть на среднем огонечке, как мы его запушим. Ну, с открытой крышкой. Жидкость, чтобы выпарилась. Капустка мягкая. Пробовать никогда не пробую, когда готова, Я знаю. Не люблю, знаете, не люблю. Пробую. Некоторые пробуют, а я вот на глаз все еду. Соль добавляю, никогда не пробую. Даринка, Даринка, мандаринка. Мама убирается, да? Стирка, уборка, готовка. Все, сейчас чуть-чуть закончим. Да? Маме осталось чуть-чуть. И мама будет работать, играть с тобой и работать. И я вам покажу на видео, что именно делать буду. Ну, друзья, все. Андрея накормила, он у меня пообедал, кофе попил и убежал. Теперь думаю, надо с вами пообщаться. А, Еще хочу сказать. Так. Ничего ну, у меня сегодня, как дела-то происходили? Отвела я в садик. Как обычно. Потом забежала к, свет, к Свете своей светулечки, Отвела я в садик. Потом побежала я с Свете, у кого я выписываю Феберлик. Ну, это как я у косметику. Заказала подарок Диме. У Димы два, 15 февраля день рождения. У Динары 22 февраля день рождения у двоих. Через неделю, каждого через неделю. Еще кофе с молоком взяла. Сижу, попиваю. Вот. Думаю, надо ведь какой-то подарок сыну сделать. И Фаберлик я там заказала. Ему классные штучки. Они придут. И потом я вам поделюсь. Какой подарок все-таки я сделаю сыну. Это лично от меня будет, от мамульки егоной. Хочу показать, вчера еще пришла у меня посылка а, с Китая, ну там еще и камушки. А, ну чем это показать. Я хочу вам показать свою работу, друзья. Чем же я занимаюсь в эти дни? Охота, конечно, резинки начать, но пока хочу отдохнуть от всей ленты, от всего этого. И хочу для себя а, сделать тоже. Вот такой классный подарочек. Давайте я вам покажу. Так. Э -э, вяжу себя... Не знаю, браслет, не знаю, что. Ну, короче, может даже браслет на браслет, потому что у меня на этого э, мало. На сам... Как его? На бусике, или как их называют -то? Ну, на сам жгут на сам жгут. Его мало. У меня, потому что серьги я делаю сейчас вот такие красненькие. Мне так они нравятся, я уже их полюбила. И вот это я все обшиваю, прошиваю. И здесь ну, короче, сам саму законченную работу я вам э, после покажу. Вот сделала Когда у меня минутка есть времени, я выделяю ее. Э, хочу себя побаловать, как говорится. Охота быть красивой. И да, да, ты приползла. Ага, привет делает у меня доча, Дариночка моя. Так, ну вот в принципе вот моя работенка пока в данный момент. Как у меня мама говорила, Зеля, ты все детям-детям делай хотя бы что-нибудь себе. Не только делай и покупай, и одевайся. Она всегда так говорила. Не жалеть для себя денег. А мне как-то для себя жалко. А вот Конечно, на красоту мне вот, на такую, мне вообще не жалко. Чтобы красиво выглядеть и женственно. Ну что, давайте я вам покажу, что у меня с Алиэкспресс пришло. Вот такие кабашоны, разные размеры здесь у меня. И я с них собираюсь сшить эти броши, броши у меня есть даже надумка насчет них но пока буду пока свое делать так, цепочки пришли такие классненькие, это тоже на броши я выписала метраж у меня здесь, по метражу вроде пришла, давайте я камеру поставлю, чтобы мне было удобно брать всю эту красоту Вот. Смотрите, какая она крас красивая. Сейчас я ее так сложу, чтобы видно было, как она переливается. А Самый маленький размер взяла, так как наброшку слишком большие не нужны. И из них можно даже серьги сделать. Тоже красиво будет выглядеть. Я даже где-то на мастер-классах видела, что делают из них сережки. Мне нравится очень красиво. Так, черный цвет. У меня сейчас еще должна будет на следующей неделе. Скорее всего, придет. Ну, та вообще баская цепочка. Та и дороже, конечно, чем вот эти. Но офигенно. Она переливается. Она одним цветом и сама по себе переливается. Ну, короче, как придет, вам покажу. Вот это тоже под брошь. Ну, как контур это делать. Типа контура, чтобы он был. Вот. Ну, будет смотреться, конечно, офигенно, красиво. Так. Камушки мои пришли. Кам камушки. Пришлять не буду, потому что боюсь ошибиться. Но вот это точно розовый кварц. Так, наверное, это надо будет убрать в сторонку, чтобы здесь не мешало все вот это. А то не видно сами камушки. Так, что пришло, сейчас покажу. Ну, вот эти такие кулончики. Розовый кварц. Так, эти цепочки сюда кинем. Смотрите, какая красота. Как океан. Очень красиво смотрится. Ну вот это, вот это шикарный камушек, да? Это не камушек, это... И не пластик, а самодельная а, фурнитура я ее выписала для того у меня вы знаете что есть летнее платье такое легкое красный цвет белыми ну, разноцветными цветочками и этот камуш как раз сюда подойдет я вот думаю этот кулон именно к этому платью сделать ну вот это у меня тоже кулончик такой малюсенький из бейла его тоже куда-нибудь что-нибудь сделаем так это розовый кварц тоже ну это будем думать думать думать так еще где моя красота вот моя красота обожаю вот это все камни Крас красиво смотрится если ее разделать все и, короче, обалденно. у меня еще камушки, ну, вот они, камулечки Здесь розовый кварц и этот. Ага, в голове крутится, я не могу вспомнить, друзья. Такие капельки. Их можно на сережке пустить, они одинаковые, две по паре, короче, сережки сделать. Знаете, как красиво будет, обалденно будет смотреться. Ну, камни не должны быть одинаковые прям, потому что у каждого камня своя история, как говорится. И, в принципе, она как идет, ну, красиво будет, если из нее сережки сделать, очень красиво. А это чисто как карамелька. Смотрите, какой сказочный. Какой обалденный камушек, да? В голове кружится, да? Мне надо будет в следующий раз снимать и записать все камушки. Потому что а, так вдруг я не могу вспомнить. И... Это тоже... Как называется? Не помню, друзья. Хоть убейте, не помню. Короче, вот моя фурнитура. Вот моя красотуля. Сейчас я это все буду убирать. Так, ну все, друзья. Вот я и поделилась своей работой, которую я делаю. Чем я занята в данный момент. И... Сейчас детей пока нет, кто в садике, кто в школе. Даринка сейчас подположу и буду продолжать делать сережки для себя. Сделаю, а то у меня одни только. Мне надо, чтобы много было и желательно красивее. Так что будем стараться, друзья. Все, пошла я кофе допивать свое. Кофе допью. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки. Не забываем ставить лайки. Пока-пока.